Однажды Бернард Шоу сказал, если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончивайте ненавистью к тем, ради кого вы эту жертву совершаете. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Фокус на человека», и мы сегодня говорим о жертве, о жертве с большой буквы. Для этого разговора я пригласила в студию экзистенциального психолога, психодраматиста, специалиста по танцевально-двигательному специалиста в танцевально-двигательном подходе Мария Водинцева. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Наталья. Ну, а, мы с вами практически до интервью одно, одновременно пришли к, к пониманию того, что мы сначала залезли, зашли, посмотрели словарь. Я думаю, мы займемся сегодня скорее разграничением понятий, потому что действительно, как им... Лексика очень важна, поскольку она формирует мышление. Uh -huh. а, и когда какое-то слово, например, узкоспециализированное, я, кстати, тоже подготовилась. И вот то, что я в энциклопедическом словаре нашла по этому поводу, первая жертва человек, пострадавший или погибший от чего-либо, а человек, пострадавший или погибший ради чего-либо, а животное объект охоты или хищника там тоже uh -huh. было, животных мы сегодня рассматриваем. А живое существо или предмет, приносимое в дар божеству во время жертвоприношения. Это такая из античной культуры. Если uh -huh. мы ну, углубимся, например, в историю, то изначально жертва. Она имела все-таки а, некоторую коннотацию с подношением к богам. Но сакральный смысл. Да, некоторые это сакральный смысл, все те же там про Агнса, вот эти mm -hmm. все прекрасные и непрекрасные а, истории. И поэтому очень важно различать, чем, как, о чем мы сегодня говорим, о ком мы mm -hmm. сегодня говорим, что, о какой жертве. Вот. Mm -hmm. а, потому что, насколько я понимаю, ну, в данном контексте жертва это скорее про некоторый мазохистический радикал, например, mm -hmm. да, когда mm -hmm. это или спасательство. Mm -hmm. а вот. Радикал мы сразу переводим, когда у меня специалисты приходят, говорят а, на да, своем специальном языке, Некоторые да. есть особенности характера, это uh -huh. называется характерология. А, характерология может выражаться в акцентуации, то есть у вас, ну, если мы представим какую-то а, поверхность, акцентуация, это такой холм. Uh -huh. ну, то есть шли-шли вы по равнению, и тут вот, здравствуйте, uh -huh. мы встретили холм, это некоторая личностная особенность, ваша или другого ну, человека. То есть то, что в характере более ярко проявляется. Да. Uh -huh. а, и Радикал это что-то еще более яркое, еще более там высотой из Кавказ уже будет, например, какие-то личностные расстройства, если есть, то эти качества будут проявляться, естественно, значительно более ярко. Uh -huh. вот. ну, вот Как-то мне очень хочется разграничить бытовое понимание жертвы uh -huh. и ну, какие-то другие слова поэтому придать, как раньше, например, в ходу было слово «инвалид», и очень хорошо, что сейчас оно заменяется пусть и более длинными конструкциями, изначально, соответственно, это было человек с ограниченными возможностями, и сейчас постепенно это заменяется человек с особыми потребностями, да, даже если послушать, как это звучит, инвалид, ну, как будто мы... Ну, оценочная, оценочно, оскорбительная, ярлыковая, mm -hmm. как-то оно сразу какие-то очень жесткие рамки mm -hmm. создает. Или те же там слова идиот, дебил, э, имбецил, которые mm -hmm. изначально использовались в МКБ в качестве обозначения диагнозов э, психических заболеваний на, на э, тяжелых степеней умственной отсталости mm -hmm. и перешли в бытовой язык. Или та же наша любимая истеричка. Mm -hmm. Да, в mm -hmm. том смысле, что мы имеем в виду под этим, и что там под этим, например, имел Фрейд mm -hmm. э, под истероидным характером, это совершенно разные вещи. Mm -hmm. Что-то в этом остается, ну, условно, что остается вот такой кусочек какого-то изначального смысла. Э, а и все остальное ну, вымылось уже. Да, все остальное вымылось, mm -hmm. и поэтому ну, я не использую слово жертва, да, и... А, в текущем таком нестигматизирующем языке чаще используют слово пострадавший. Если это действительно, или пострадавшая, потерпевший, если это угу. совсем уж юридический какой-то термин, ну, пострадавший более характеризует. Если я пострадавший, это временно. Да, Это ну, рано или поздно. Я пострадал, я пострадал ситуация ну, может измениться. Тогда мы получаем отсылку к факту и событию, которое угу. произошло с человеком. А, вот. а если это жертва, это что-то ну, что из другой оперы угу. какой-то. Угу. Хорошо. Но получается, что мы все-таки сегодня берем... А... Вот это среднее понимание, э, психологический контекст слова жертва и то, с чем мы можем столкнуться в коммуникациях и в себе с, со, с Да, сегодня возьмем говоря. конкретно пласт коммуникации. Не будем, наверное, брать какие-то экстремальные истории сегодня. Uh -huh. uh, и как там, отличить пострадавшего от непострадавшего, uh -huh. uh, как пом помочь пострадавшему, как взаимодействовать uh -huh. с пострадавшими и пострадавшей. Uh, сегодня больше про коммуникативное, наверное, то, что мы в бытовом языке понимаем, что у человека там как-то как модно говорить в популярной какой-то психологии, синдром жертвы, mm -hmm. а, хотя это не совсем про синдром жертв, ну, это не совсем про это. Вот, немножко как-то хочется обозначить эти понятия. Вот вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, почему я приглашаю специалистов, потому что если человек сталкивается с тем, что ему, например, кто-то сказал, ну, ты себя ведешь как жертва, да, например, mm -hmm. повесили ярлычок, куда в, пер в первую очередь человек идет проверять, то, что он услышал в интернет, открываются самые популярные статьи, вот самые популярные психологии, которые человек читает чаще всего, потому что ну, специалистов мало, которые а, читают специальную литературу, да, в основном это именно популярный пласт. И вот вы, как специалист, сейчас глубоко, глубоко знающий это дело, можете ну, как бы развеять там в популярной литературе, что правда, а что неправда. Потому что я как раз специально отталкиваюсь от того, что пишут в популярной литературе, для того чтобы, повторю, верифицировать эту информацию, да, проверить ее на достоверность. Так вот, э, вот что касается э, в популярной литературе, вот, это ж, людей, которые попадают в специфические отношения, называют прямо конкретно жертвой. Я думаю, чтобы нам а, не путать наших зрителей в понятиях, мы оставим это слово для, при, для сегодняшнего просто применения. Потому что ну я повторю, да, везде используют вот это спасатель, жертва, агрессор, ну вот уже просто как а, оскомину на, на языке на но тем не менее, есть определенное закрепление этого слова. Вот. И... А, Поскольку мы отталкиваемся от коммуникаций, да, то надо понимать, откуда вообще прилетает этот термин в жизнь любого человека, откуда он берется, как, как человек становится той самой пресловутой жертвой, что его характеризует, какие бывают жертвы. Ну, такой маленький теоретический экскурс. Маленький теоретический экскурс. Да? Угу. У нас в нашей культуре очень популяризировалась концепция треугольника Карпмана, да, собственно, из которой все эти понятия жертва, агрессор э и, и спасатель. Вот. И треугольник Кармана в первую очередь это теоретическая конструкция, которая говорит о том, как устроена коммуникация, когда она происходит, ну, каким-то искривленным, в общем, искаженным способом, да, и, Карпман относится к транзактному анализу Эрика Берна, то есть, в принципе, он ученик Берна, его последователь. И Берн, свои, ну, есть, я думаю, все слышали про эти книги, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, вот это вот все, сценарии жизненные. По сути, Берн переработал психоанализ а, и сильно упростил его, добавив этому, скажем так, ну, как это, есть такие паблики ВКонтакте, типа латынь для пацанчиков. Вот, и как бы этому придали звучных каких-то названий. Например, отрицательное подкрепление, там называется пинок, да, и сразу как-то поним... пинок, вот я получил... Ну, эмоциональный такой добавил Да, немножко... он добавил этим термином <с in> эмоциональных и очень каких-то, понятно, окрашенных вещей, да, то есть, ну, упростил. У -у -у, упростил. Как и любое упрощение, оно как бы дальше еще больше упрощается, когда уходят массы, и все-таки, ну, Бернт жил-творил в 60-е годы в Южных Штатах Америки, и, соответственно, мышление его тоже ну, было соответствующим, достаточно патриархальным, достаточно дискриминационным каких-то местах, Это в то время это было ну, адекватной ситуация, возможно, да, Но, есть, другого не было, да? а, поэтому... Терминология ушла в жизнь, в народ и так далее. Да? Если мы самого Карпмана сейчас послушаем, то что он дает интервью, и он уже так подустал, наверное, всем говорит, что данная концепция например, неприменима к насилию, данная концепция неприменима к каким-то там ситуациям преступления или еще чего-то, да? а, что это концепт, который относится только к коммуникациям, и, ну, например, с ним... Чуть-чуть соотносится концепция Шварца-АСФ, так, так называемая структурная терапия субличностей, э, да, ну, то есть это семейная терапия высшая концепция, которая э, говорит о том, что у нас очень много разных частей. Очень-очень-очень много, там 200-300, да, ну, и да. все они вступают в какие-то контакты в с другом, угу. у него они делятся там, на менеджеров, изгнаников угу. и пожарных, что, по сути, тоже можно соотнести с треугольником Карпана, да, изгнаники это та же самая жертва. жертва. Ну, то есть, по Пожарные сути, это спасатели. наши травматические угу. часть. Угу. да, и то, где мы оказываемся в жертве, это какие-то наши детские травмы, травмы, которые за жизнь нажиты э, какие-то сложности, которыми преодолели жертва, это определенный способ адаптации. Так же, как и тиран, так же, как и спасатель. У каждого из психики они у нас есть, потому что сама по себе а, человеческая социальность и культура, они порождаются в зависимости, пока мы не переходим на какой-то другой mm -hmm. уровень мышления, осознанности, не начинаем осознанно границы выстраивать, спрашивать себя, а мне как, спрашивать другого, о а тебе как. Когда мы как чуть-чуть ну, больше осознаем, как мы взаимодействуем. То есть это такая автоматическая программа, как и любая автоматическая программа, она создана для облегчения. Ну, mm -hmm. Мы же, когда домой приходим, например, мы не проверяем каждый раз, где у нас выключатель. Мы помним, где он, mm -hmm. и так пфф, с размахом по стене делаем, и свет появляется. Да? Mm -hmm. Это стереотип. Mm -hmm. ну, то есть у нас есть какое-то стереотипное поведение. Представьте, если бы вы с утра просыпались и... Uh, не знаю, что вы пьете, я пью кофе, я уварю в турке, да, я себя каждый раз искала, где у меня турка, где у меня кофе, uh, что вообще делать, сначала воду налить или кофе туда, туда засыпать, или сначала кофе насыпать, да, то есть эти действия экономят нашу энергию по большому счету, но в них всегда есть некоторый опасный момент, uh, который ну, вызывает привыкание, да, что ну, тут живу на автомате, там живу на автомате, экономно-экономно. Mm -hmm. Очень экономно с точки зрения энергии. Uh, <coughs> и, например, если с нами происходит какое-то из вон событие, терматическое или просто тяжелое, затяжной стресс, то, естественно, мы можем регрессировать. И, по сути, вот все элементы треугольника Кармана они про детскую позицию. Что спасатель, что тиран, что жертва так называемая. да И ну, с точки зрения данной концепции все участники коммуникации, они стремятся в жертву, потому что якобы у нее больше выгод. Тут можно поспорить про вторичную выгоду. Вторичную выгоду, еще отдельную передачу можно сделать, потому что это тоже очень такой эх, эфемерный концепт. Тем да. более, что сейчас вроде бы отходит вообще от этого термина. Это слава богам, да. Ну, потому что все, на самом деле, упирается в потребности. Конечно. Да, и какую потребность мы удовлетворяем, каким способом. Mm -hmm. да, условно, это жертва, это просто один из способов удовлетворения нашей какой-либо потребности. Mm -hmm. вот. Но эта потребность как-то как не выполняется, да, и, например, что из этой части ее невозможно удовлетворить, mm -hmm. да, и в, кажд... ну, в жертве мы все так или иначе где-нибудь доказываемся, какие неудобные обувь все покупали. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ходили в ней потом целый день mm -hmm. Страдали, приходили домой, снимали Господи, какой кайф Значит, Я сразу удобную-то не купил да? Или какая-то история а, мне, мне очень нравится, забавно Я часто рассказываю клиентам Она в свое время в интернетах гуляла Про семью, значит, которая в воскресенье И что-то они решили сварить сосиски И мама, когда эти сосиски варит, все время пополам их режет И в общем, ну, 10 лет они в браке муж спрашивает Слушай, дорогая, 10 лет ты режешь сосиски? Зачем? Она говорит, я не знаю, мама так делала она uh -huh. говорит, дай позвонить твоей маме. Вот они позвонили маме, она говорит, я не знаю, бабушка так делала. Они звонят бабушке, слава богам, бабушка жива. Бабушка говорит, а вы что, до сих пор моей маленькой кастрюльки варите? Да, это Лояльность семейному сценарию. Да, лояльность семейному сценарию, трансгенерационная передача. И вот нет никакой мистики про родовой сценарий, что-то там про предков. Нет, у нас была какая-то история, когда-то она работала. Например, была только одна маленькая кастрюлька, других продаж не было. Резали сосиски, потому что кастрюльку не помещались. Когда-то это работало. Когда-то там, не знаю, в 40-е, 50-е других кастрюль не было, да. Сейчас кастрюль, пожалуйста, любая, но мы по-прежнему продолжаем так действовать, Потому что, да потому что никто нам не объяснил, что происходит. Угу. Почему эти сосиски резали? Да? Мы видим просто, что сосиски режут. Ну, наверное, так положено. Угу. Не задумываясь, том, да, не задумываясь Да, не задумываясь. То есть у нас не возникает это автоматическое действие, когда да, мы по поводу него не включаем осознанность. А мне вообще хочется резать эти сосиски, а мне-то надо ли их резать а, или еще что-то, еще что-то. Да, и таких вещей в жизни просто миллион, маленькая тележка. Какого врача лечиться, какие лекарства пить, а, в какую школу отдавать ребенка, я не знаю, какую еду покупать на ужин. Их миллион, и по поводу... Да, и мы часто не задаемся вопросом, а я это вообще хочу, не хочу... Такое делаем выбор без выбора. Да, выбор без выбора, неосознанный, он всегда... Угу. Это тоже выбор угу. своего рода. Ну, я же тоже выбираю действовать на этом автомате. Да, ну, же, когда я не говоря, знаю вообще, когда, что да, это автомат. Это сознательный выбор в да. автомате. Мы возвращаемся из этого экскурса о том, как мы делаем выбор, и иногда, не понимая, как мы его делаем, возвращаемся вот к тому, откуда приходит вот это вот страшное слово «жертва» и чем она жертвует на самом деле. А, тоже хороший вопрос такой неоднозначной этимологии. Потому что в каждом конкретном кейсе, если это в кабинете, мы смотрим, что в семье происходило да, на несколько поколений. Да. Ну, потому что иногда бывают ситуации, когда сильные травматические события, которые были в истории, влияют. Иногда бывает, когда какие-то личностные события человека повлияли. А иногда, что действительно, это автоматный какой-то сценарий, который в семье был, который в социуме есть, который ну, поддерживается, потому что... Что работает, что выбирать-то? Работает же плохо, там, криво, но работает. Зачем напрягаться, как-то перестраивать его? Но это больше энергии необходимо. Mm -hmm. В целом, это культура. Mm -hmm. Чем более мазохистической и нарциссической культуре мы живем, тем, соответственно, выше э, уровень нахождения в пресловутом треугольнике, да, в пресловутых mm -hmm. коммуникациях такого рода. А мы в какой культуре сейчас живем? Достаточно нарциссическая и это причем такая общемировая тенденция. Uh -huh. Пахать как не в себя, например, да, uh -huh. заработать все деньги мира, работать на самой крутой работе, ездить на самой крутой машине, да, не прислушиваясь к себе, мне все равно... Это, эта машина нужна uh -huh. или Нет. Мне нужна такая крутая школа для моего ребенка или нет? Мне Вообще, есть... он, он, он, это, а, она мне нужна или кому-то? Да, да, ну то есть когда вот эти вот зрители какие-то какие у нас появляются, а, в общем-то эта часть включается. Когда мы не к себе прислушиваемся, ну есть некоторая социальная конструкция. В психодраме есть такое понятие роль. А, и роль, она первичнее по отношению к личности, чем, ну, собственно, личность Личность у нас там отрастает постепенно А вот мы родились, и мы уже какой-то младенчик Писающий, какающий, кушающий вот. У нас уже роль есть, мы что-то делаем ну, То есть роль относится к действию И этими ролями нас наделяют Какая-то роль закрепляется условно Ребенок лет пяти гуляет во дворе Ему классно и весело И тут он идет, и не знаю, как-то падает, и все ржут и все и под ним ну, начинает сказать до дома развиваться история про то, какой этот ребенок в детстве был забавный и какой он дурачок, да, или э, всем говорили, руки у тебя из какого места в детстве uh -huh. растут, если вы, не знаю, разбивали чашку, ложку, что-то падало там, не знаю, и так uh -huh. далее, да? никто uh -huh. же не научился сразу что-то с первого uh -huh. раза делать, uh -huh. а этот стереотип закрепляется, да, и вот вы уже взрослые, не знаю, роняете чашку, говорите, вот руки-то у меня из пятой точки растут, да, как это, вот, и тоже такая из соцсетей бачка, мне очень нравится по там, Мальчик с папой несут ящики с гвоздями, а мальчик такой, ну, лет 10, и мальчик роняет ящик, он тяжеловат для него, и начинает, в общем, ну, видимо, как, как говорят ему, ну, там, мам, бабушка или кто-то еще, а, учителя в школе, говорит, вот я косорукий, там, кривой, косой, а, да, то есть, по сути, если мы в треугольник мы посмотрим, с, с, и он открывает игру, да, хотя игру мог кто угодно открыть, события открывает игру, а, так называемую. И папа говорит, мам, ну типа, Зай, что мы делаем, когда гвозди упали? Он говорит, собираем их, правильно. Ну, потому mm -hmm. что эти же вещи никак не помогут собрать гвозди, да, но ну, в этом месте есть, у нас есть какая-то там такая часть, мы оказываемся, что в иллюзии, что надо себя наказать, например, и так далее. Можно я вот здесь сразу вас mm -hmm. перебью? То есть вот в этой ситуации треугольник был бы активен, если бы папа сказал, да, да. Не, не переживай, ну что ты там... Или папа бы сказал, вот же ты действительно косорукий. Или, да, или подтвердил, да, то есть выступил бы либо в роли спасателя, либо в роли агрессора, да, наказав ребенка еще больше. А папа выступил в роли человека, помогающего действием осознать и выйти да. из этого какого-то состояния. Да. да, то есть этого коммуникативного транса. Прервал вот этот транс. Да. Угу. Вот, возвращаясь к Шварцу, угу. ОСФ тоже не, не мой метод, но поскольку я сотрудничаю тогда с коллегами, которые в этом методе работают, там это называется транс. Угу. И это чуть более точно, чем коммуникативная игра, которая в треугольник кармана происходит. Ну, то есть, по большому счету, мы большую часть жизни проводим в трансе. Любые автоматы это трансы. Угу. Ну, как, как бы не те, которые угу. там... Понятно. в медитации... Обычный, житейский, бытовой Обычный транс, бы, скажем житейский так, житейский, бытовой транс, когда мы не осознаем, что происходит. Но мы-то все ä, читающие вот эту вот литературу популярную, благополучно навешиваем на себя яр ярлыки, что раз меня в детстве не любили, я, значит, э, став взрослой, ищу это прям вот разливающаяся такая токсичная штука, и в умах, как говорится, что я выросла, я ущу, ищу всех любовь, я это не понимаю, что я ищу всех любовь, и поэтому я подстраиваюсь под всех окружающих, когда надо, когда не надо, выстраиваю под это свою стратегию, и потом чаще всего попадаю именно в то самое состояние жертвы, когда меня, условно говоря, вытирают ноги, садятся на шею, Козлом, спущение дело. Смотрите, сполшие метафоры да, на эту тему. Вот, да. чувствуете, да? И чувствуете, да, как мозг отъезжать да, немножко отъезжает. начинает, когда вот мы вот в этих. Метафоры метафор яркие, очень да. такой маркер. Метафоры яркий маркер, но, как сказать: например, я в своей работе очень люблю применять метафоры, но их применяю всегда к факту: там есть процесс анализ который после происходит. У нас есть обратная связь, есть процесс анализ разбор, что по че, что и как бы к этому теоретические конструкты. По-честному, если мы зайдем в кабинет психотерапевта, и неважно, в каком подходе он работает, мы посидим, послушаем, ну, если у нас там, ну, не знаю, мы как-то там мы просочились, да? А примерно один кейс одного человека, который приходит, говорит, вот, меня недолюбили в детстве, поэтому это рационализация же. Uh -huh, И uh -huh. ну, примерно работы все будут выглядеть одинаково, концептуализация этих специалистов будет выглядеть по-разному. И возвращаясь к треугольнику Карпмана, у Карпмана... В 2013 году вышла книжка, наконец. Он, видимо, очень устал от того, что все взяли его треугольник. Модель. Чем проще модель, тем проще ее тянуть как сову на глобус. Да? Uh -huh. а, и такие слова еще яркие и звучные. Как mm -hmm. это, помните, в детстве рекламы шампуней, там, не uh -huh. знаю, порошков стирали, uh -huh. до сих пор же, да? Да да, да? да, да, А вы еще все еще стираете с обычным порошком, да, есть на возраст? Uh -huh. там, тополиный пух, жара июль, да, uh -huh. позывной. Uh -huh. Тетя Ася приехала. Тетя Ася приехала, да, уже давно, тетя Ася нету в телевизоре, а мы ее до сих пор помним. Ну, те кому там, кто помнит. Кому за. Кому за, да, эти времена. также примерно с этими концепциями происходит. Угу. То есть, получается, что когда-то в жизни человека была ситуация, в которой эти концепции и стратегии его С спасали, но, да, именно. но ситуация изменилась, тетя Ася уже давно не приезжает, тетя, да, уехала. А, да, а вот эта вот приговорка у нас осталась, и работаем мы автоматически, опять-таки, без вот этого выхода из транса по старой... Да, ну, потому что однажды угу. сработала Однажды сработало. И даже не однажды. А может быть, даже и не дважды, однажды. Дважды, и, да, и, и соответственно, если травма, мы, например, вот. личностно растем, угу. развиваемся, что-то с собой делаем, на психотерапию ходим или там, на йогу хотя бы, на медитации. Угу. Ну, не знаю, как-то, в общем, мы живем там в формате дом-работа, телевизор, не знаю, или там соцсети. Ну, какие-то есть у нас вещи, где мы рефлексируем про свою жизнь. Какие-то практики, в которых мы, мы можем рефлексировать Спорт спойлер, неважно, какая угу, практика. Угу. А, важно, скорее, вкладываться в эти практики отношения. Есть у нас отражатель про это, да? Угу. А, по большому счету, в любых коммуникативных жестких ролях мы оказываемся там, где мы не получили достаточного отражения. Да, мы получили, прям интерпретацию. Уронили гвозди, и мама сказала, что я косоруки. Угу. Не то, что я... Факт же в том, что я уронил гвозди. Все. Если мы смотрим на факт, ну, угу. просто я уронил гвозди, я могу их собрать или не могу. Угу. Все. интерпретирует это значимый человек ведь. Именно. А если бы это незначимый человек был, ну, такого бы, там, так называем импринта запечатления могло бы не происходить. Угу. То есть нам изо дня в день. А, говорят, что мы и кривые косые, какие-то неправильные. Естественно, мы про это больше вспоминаем. Плюс а, все-таки человеческая нейробиология, нейрофизиология устроена таким образом, что плохое мы замечаем больше. Мы жили миллионы лет эволюции в условиях выживания, небезопасности. Конечно. За, и хорошее оно скорее такое, вишенка на торте. Даже если мы какие-то базовые чувства возьмем, так называемые, да, у нас... Ну, условно три, это такие про выживание, только радость такая. Чуть-чуть, mm -hmm. вот. mm -hmm. чтобы... Отребазывать, а наверное, страх, а страх, гнев, гнев и грусть. Да? Mm -hmm. То есть практически все эти чувства. Тревожные люди веками выживали лучше, потому что они тревожные, тревожные животные. И, соответственно, не чувство опасности быстрее про проявляется. Да. И, как это, и организм, соответственно, ре реагирует. Но да, вот, и не происходит, ага. проверки реальности. Это сейчас действительно опасная для меня ситуация. Угу. Вот сейчас конкретно в этой коммуникации, вот действительно ли мне надо притвориться мертвым опоссовом, например, а, действительно ли она такая опасная? И притворюсь-ка я лучше на всякий случай, мало ли чего. Да, мало ли чего, да, что угу. ну, статистически да, никого еще особо не убило публичное выступление. А страхов сколько? Но ну, публичное выступление, mm -hmm. оно всегда в, во всех исследованиях в топе человеческих mm -hmm. страхов. Mm -hmm. а, а вот, не знаю, прогулка по темному парку или там езда на маршрутке в темное время суток... Гораздо более опасные мероприятия, по большому счету, но они более привычные. Публично выступаем мы все-таки не каждый день, например, в общественном транспорт ездим значительно чаще, или возвращаемся домой поздно, или, не знаю, пользуемся газовой плитой. Газовая плита опаснее, чем публичное выступление, но маркируется психика, они по-разному, эти события. И осознавать радость значительно сложнее, чем какие-то печальные события. Вот мне сейчас хочется поделиться своим опытом, как я столкнулась со своим собственным треугольником Картманом. И, кстати, я слушала психологов, которые считают, что ну, он вообще у всех, в принципе. Ну, только у людей, которые очень сильно продвинулись в плане роста своей сущности, как-то вот вышли из этого транса на совсем. а так он, в принципе, у всех. И если... Ну, это было мнение специалиста. И если... Как, ну, это мы потом попозже говорим по поводу того, как возможно ли вообще из него выйти, тоже большой вопрос. Так вот, значит, мой опыт заключался в том, что я признала в себе, да, что у меня много жертвенности, да, и что благодаря ей я определенных каких-то социальных а, и коммуникативных а, вознаграждений достигла, да, и и я совершенно согласилась с тем, что я как спасатель очень часто выступаю. Но я была ужасно удивлена, когда мне показали, отзеркалили, что я очень часто попадаю в к ситуацию агрессора. Да? Вот это вот причинение добра, да? догнать, его, причинить догнать и причинить Да, Когда ты Вести. реальную агрессию можешь проявить по человеку, который, в отношении человека, который по твоим каким-то представлениям, ну, ты можешь в отношении него проявить эту агрессию, да, вот, мама с детьми мог себе это позволить, например, да, и так далее. Ну, в разных семьях разные отношения. Вот, и я это к тому говорю, что у меня вот этот транс начал, как бы, рассеиваться, ослабляться немножко, только после того, как я вот эту картинку прям метафорически увидела, прям, ну, я не знаю, изображение, что я в этом треугольнике, и я в разных ситуациях разные роли на себя одеваю, и вот «Зачем мне это надо?» начала задавать себе вопрос. «Чтобы что? Ты сейчас жертва, чтобы что?» Есть и уже вопрос. необходимость, да, вот в той, в той твоей стратегии, концепции твоего поведения или нет? Мы сейчас с вами хорошо так отразили, чем может быть, условно говоря, полезна вот эта ситуация жертвы, да, когда ты выживал в определенных условиях благодаря тому, что ты вот притворялся, условно говоря, опуссумом. Но жертвы-то сейчас разные бывают, да, мы знаем кучу людей, которые вот этим своим, ну, условно говоря, опять-таки, токсом, там, нытьем и так далее, просто вытягивают энергию. Просто живут на этом, или это вообще не научно? То есть об этом вообще это говорить не нельзя. Ну, смотри, да, на самом деле даже понятие границ пресловутое, uh -huh. оно популистское. Uh -huh. Вот. В научной литературе мы не встретим такого понятия. Мы не можем вот так вот а, городу граду ранжировать вот, это, вот эти жертвы, что они бывают. Вот Такие, такие, такие, такие, mm -hmm. такие. Мы можем только факты ранжировать какие-то, да, mm -hmm. и свои чувства по этому поводу. Mm -hmm. Да, я что чувствую, да. Меня конкретно почему раздражает, когда другой ноет, да? не знаю, возьмем поколение, у всех есть бабушка, да, какая-нибудь. Бабушки бывают разные, да, но чаще всего поколение, там, бабушек, там, моих, наверное. Ваших, моих уже нет. Твоих уже, mm -hmm. может быть, да, ну мне 35 почти что, и там мои бабушки например, под 80, и там начиная где-то с 60-65 mm -hmm. а, применялся такой метод, наверное, стандартный, сейчас у кого заболит, кнет, вот прям послушайте себя. Ну, например, вы звоните бабушке как у тебя дела, она делает. Так было плохо вчера. Да, и чувства в этот момент возникают, да? ну, как когда-то бабушки дают метод там, выживать, помогать, привлекать внимание, получать его и так далее. А все эти поведения они про то, что ну, почему-то прямым и легальным путем я не могу получить, напрямую попросить. Да, и ну, требует угу. 60-70-летнего человека, чтобы он по резкому как кабанчиком поменялся, переобулся угу. в полете, очень сложно, потому что там просто, скорее всего, уже не возникнут такие нейронные цепи, чтобы понять, что, оказывается, можно да. просто попросить, там, могла бы ты мне звонить каждый там, не знаю, каждый день там, или несколько раз в неделю, чтобы мы могли договориться. Да? Ну, это как, как раз они да, как бы люди же 30 лет, которые себя так ведут, да. и 20, вот. и любого возраста. Угу. Вот, потому что у них нету ну, версии такой в голове про то, что можно получить, удовлетворить свою потребность напрямую. Да? Если мы еще глубже mm -hmm. посмотрим, возможно, потребность не осознается вообще, что у меня есть потребность, например, пообщаться. Или у меня есть потребность проявить агрессию. Да? Например, там поколение мо моих условных бабушек, людей там, у них же агрессия прям mm -hmm. сильно была под запретом. И эта агрессия, например, переходит в пассивную агрессию. Да? И я так понимаю, что то, что вы понимаете под нытьем, это как раз вот про это. Пассивная агрессия, да, да. Я да. термин mm -hmm. нытье тоже, прям очень не люблю. Ну, он абстрактный. Оно оценочное, абстрактное. Оно да. абстрактное да? Пассивная агрессия. Здесь мы уже можем расписать, что есть. Это неглект, это висхолдинг, это Да, Слава все страшное, но это пренебрежение, или это обвинение, или это стыжение, или это... Что это такое? Когда есть какой-то факт, когда ты мне говоришь так-то, так-то, и какой опереться на свои чувства. Да? Что со мной происходит, когда со мной таким образом общаются? Могу ли я с этим человеком по-другому общаться? Почему для меня это так ранит? Mm -hmm. а, и так далее. Ну, то есть выстраивание свои границы, свои взрослые оппозиции а, по большому счету, помогает как-то с этим взаимодействовать. Вот смотрите, Маша, две, две ситуации. Я, ну вот, условно говоря, в роли человека «помогите, спасите, пропадаю», да, Карлсон, я сам больной человек на свете. И в этой ситуации у меня гораздо меньше шансов, что мне откажут, да, mm -hmm. да, mm -hmm. раздражение, да, они более социально добрые, да, да, они социально добрые, да, и мне в этой ситуации не страшно, так говорить, да, проявлять себе и привычно. Либо вторая ситуация, когда я звоню человеку и здоровым голосом говорю, ну нормальным голосом, не манипулятивно говорю, вот у меня там такие-то -таки проблемы, можешь ли ты мне помочь? И вот тут страх отказа, он прямо сильно-сильно обостряется. Ну, страх отказа нас у -у -у. прям очень-очень раннее детство у -у -у -у. же отсылает. У -у -у -у -у. По большому счету, если я взрослый человек, я могу пережить отказ? Что будет, если тебе откажут? Что ты будешь мостик какой-то да, перекинуть заранее, например? Вот мне сейчас просто с, э, э, прям вот ситуативно эта ситу мысль приходит, что если я боюсь отказа, то я, наверное, перекину свой мостик такой туда, да? А что будет, если мне откажут? Как меня это повредит, условно говоря? Ну, понятно, что сейчас я себе могу сказать, что никак не повредит. Не то, что, может быть и повредит, но я признаю mm -hmm. этот факт, что это может произойти. Mm -hmm. а, что в ну, реальности, она наполнены не розовыми динорогами там mm -hmm. не знаю или не mm -hmm. только ими как минимум да что в ней есть разное да а, условно если мы возьмем ребенка там ну вот то есть в этот момент когда мы там нами какую-то манипулятивную такую фразу говорят по mm -hmm. большому счету человек в этот момент оказывается в очень маленьком ребеночке до 5 лет кто вообще нет эмпатии видели детей на кассе да Uh -huh. э, которые там стерят, кричат купить киндер Ребенок, у которого нет ощущения, что его любят у которого нет стабильной привязанности к маме. Она сегодня говорит, я тебя люблю, мур, -мур, -мур". А, завтра, говорит, я тебя там отдам в а послезавтра еще чего-то. Я, например, когда иду на остановку, если я еду на маршрутке, я мимо детской поликлиники всегда прохожу, господи, как бы каждый раз страдаю. Mm -hmm. а, видя То вот эти вещи, я mm -hmm. тебя сейчас верну медсестре, если ты там что-то там mm -hmm. делать не mm -hmm. будешь. Дети трех лет реально в это верят. Mm -hmm. Да, в этот момент, ну, все мы нет, нет, да, да. не могут не видеть. Да, в этот момент нет, нет, да, эмоционально мы провалимся туда, в трехлеточку, у которой еще нет никакого понимания, что, а, я же, оказывается, как-то по-другому могу выжить, я, оказывается, как-то по-другому выживал. У него трехлеточки, кроме мамы или другого близкого окружения, нет других вариантов, как выжить самостоятельно. Да, и, ну, то есть вот момент может такие, у меня лапки мы сдаем, самостоятельности. и или нам сдают эту самостоятельность. И и вот безопасно чтобы... вернуться во взрослого. И вот чтобы понять, что у тебя есть разные стратегии поведения, ну понятно можно читать литературу но лучше все-таки если это вот ну, такая запущенная уже ситуация а это же можно еще ну вот, судя по тому, что вы сказали это как-то этот треугольник он как-то манипулятивным просто выглядит да как будто все роли там манипулятивные все роли там жесткие жесткие вот то получается что лучше наверное сходить все-таки к специалисту, вот я сейчас так думаю сходить к специалисту чтобы разобраться которые из двой стратегии можно оставить какие можно из них убрать манипулятивный компонент чтобы быть уже по-моему как-то активатор называется да, человек который я живет. не транзактно аналитик ну неважно важно. человек который а, понимает что он делает и он вышел из транса вот пользуюсь вашими тер терминами вышел из бытового транса и в состоянии понимать что он делает зачем ему это ну, надо да но я это могу сделать только mm -hmm. для себя mm -hmm. да, и какие у него есть варианты и есть какие варианты да uh, манипуляция ну как сказать, манипу... это как это в наши дни нарцисс новой бабайка, да, также да. с манипуляциями, а мы там, все стремимся из них выйти, там не знаю еще что-то быть супер либо наоборот а, Адаптивно или нет, это манипуляция, там я ее осознаю или нет, угу. есть у меня сейчас там, силы, ресурсы, еще чего-то, чтобы действовать по-другому, да, ну как бы если мы относим свои реакции, поведение Uh, размышления, рефлексию в кабинет психотерапевта, uh -huh. например, у нас есть возможность как бы более прямой зеркало отразиться, если мы относим еще, если мы, например, к плюсу психотерапии еще пустяем там, группу, uh, то у нас как бы... Много зеркал. Много зеркал, uh -huh. да. Uh, сначала важно трехлетку баллитировать, uh -huh. поэтому обычно всем рекомендую сначала личную терапию, уже потом постепенно uh -huh. вводить, например, групповую. Uh, секундочку вас остановлю. Я сейчас правильно вас услышала, что если начинаешь работать, то ваша рекомендация сначала личная, потом групповая? Ну, можно и вместе, если выдерживается. Но обычно сначала лично, ну, в зависимости от ситуации. Если mm -hmm. мы в трехлетке оказываем сейчас, лучше сначала лично. Mm -hmm. В трехлетке, если честно, другие дети еще не настолько прям, вау, эффект. Mm -hmm. по mm -hmm. в, в, в, в таких. Понятно. Количество. А, сейчас про, про те же манипуляции. В общем, не избегать, а как бы, ну вот где-то да, я вот манипулирую, а где-то не могу не манипулировать, где-то я могу по-другому. Это постоянно задать вопрос, как еще можно? Как mm -hmm. еще я могу по-другому? Что еще можно сделать? Если мы во взрослом ну, как бы соединяемся, я там такой-то, мне столько-то лет, э, я получила, там, не знаю, высшее образование, ну, что у меня вообще есть, да, с mm -hmm. бэграундом со соединяемся, э, то у нас, как кажется, появляются еще какие-то способы, как еще можно действовать. Любые как бы, трансы, коммуникативные, какие-то жесткие стратегии, они в нас обычно кидают то, что все есть или так, или сяк. Черно-белое мышление возникает, да, или черное или белое, или пан или пропал. Ну, вот. Э, все, это эффект по большому uh -huh. счету. первое, что мы делаем, выходим из эффекта. Возвращаем себе себя, дальше пытаемся рефлексировать и как действует согласообразная ситуация. Если это экстремальная ситуация, мне очень понравилась недавно цита, которая мне попалась. Если вы оказались там под угрозой лавины, и стоять, и бежать одинаково хороший выбор. Потому что лавина, когда идет, мы не знаем, что будет дальше. Uh -huh. Куда она пойдет? Интересно. Да? Можно ну, вообще как бы да, действительно, про незнание того, куда эта лавина пойдет. Да, и ну, еще и такая позиция про исследовательскую позицию. Ну, например, на данный момент mm -hmm. я учусь на Гештальте, до этого я учусь в социальной терапии, и это очень про позиции исследователя. Uh -huh. Это же тоже такая ну, ярлыковая тема. Приходит человек, и он говорит маркерную фразу, и мы же уже в тиктоках, интернетах uh -huh. там посмотрели. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Что... Я пришел поисследовать себя? Нет, я бы уже посмотрела. Ага, ты пытаешься мной манипулировать, мне нужно защищать свои границы. Как-то там... Или дикий психоанализ, который тоже сейчас... потом психоаналитик, и у нас есть прикол про то, что я, молодой человек, изобрел подъездный психоанализ. Вот... Как бы на самом деле, реально грандиозный подъездный психоаналитик, потому что бессознательный человек прекрасно работает, да, mm -hmm. и это тоже один из вариантов, на самом деле, исследовательской позиции. В исследовательской mm -hmm. позиции у нас нет предпосылки, Uh -huh. кто-то и что-то. Ты сейчас эту фразу сказала, а ты хочешь мной сманипулировать, подлец, или uh -huh. там, а, зачем я это делаю? Наверное, у меня вторичная выгода. Да нет. Uh -huh. Ну, что-то я делаю, какие потребности uh -huh. есть у меня в uh -huh. этом. Смотрим, исследуем, смотрим на то, какие феномены в этом общении возникают. То есть, получается, если я, вот говоря наш, в контексте нашего сегодняшнего разговора, да, веду себя как жертва, например, да, вот прям вот сильно условно, то я могу себе задать вопрос, а зачем я это делаю, да? Если это я делаю, не знаю, зачем, потому что мне ну как ребенку страшно да для И... чего скорее да для, для чего после универсальный для чего для зачем чего? Тупа... тупиков вопрос вы правильно да. вот то я могу там найти например исследовав это найти, что ну, вот, мне, мне хочется, я какую-то я потребность, вот такую-то конкретную потребность здесь закрываю. И все, и как бы вопрос исчерпан. Да? Ну да, если, это под... mm -hmm. если мы утыкаем тогда в потребность, возвращаемся, mm -hmm. оказывается, потребность можно и так, и так, и так. Еще если раз. да, если допустим я это делаю, потому что мне страшно, а страх ⁇ это потребность безопасности, то, наверное, я туда да, иду. Вот почему мне страшно? Что, что я, я могу... могу сделать безопаснее. Да, что я сейчас могу сделать, чтобы обеспечить свою безопасность? Или как могу ну, по-другому решить что другой или момент вопрос. проверка реальности. Uh -huh. ну, то есть, по большому счету, обращение к потребности, проверка реальности. А, действительно ли ситуация достойно опасное Или вот, ну, что-то сейчас происходит? Если ее сложно проверить, ну сначала к потребности и к выносимо-невыносимо. Uh -huh. а, Какой-то еще я пример хотела привести, сейчас забыла. А, Эдди Тегер, да, которая так прекрасно зашла в 70-м году, uh -huh. а, у нее в книге Дарья есть прекрасная цитата. Люди. Там, пережившие примерно то же, что и она, она прошла концлагерь, э, часто задаются вопросом, почему я, за, ш, да, за что точно, это произошло точно. со мной. Uh -huh. вот. А выжившие задаются вопросом, и что теперь. Uh -huh. вот. И ну как-то она так тоже это слово выживший хорошо применяет. да, Если вам уже там сколько-то лет вы выжили, поздравляю. Точно. Потому что, да, если там вспомнить, ваше мое детство, можно было во дворе, например, пойти погулять и не выжить, да? Тени там кормить в телек кидать, еще что-то такое. У -у -у. Э и всячески развлекаться подобными способами. Да, да, масса было вариантов. Мы ездили в моем детстве, мы с 7-летнего возраста ездили одни в общественном транспорте, даже без мысли о том, что это может быть опасно и вечерами, и утрами, и вообще на другой конец страны могли уехать. Да, вы сейчас давно видели одна одинокого ребенка, да, 7-летнего в общественном транспорте. Mm -hmm. Скорее всего, органы опеки быстро заинтересуются родителями этого ребенка. Mm -hmm. а если его заприметят, что он там один в школу mm -hmm. ездит на общественном транспорте. То есть получается, что а, мы выходим из детства, из подростковости, из семейных каких-то сценариев с лояльностью, и вот с этим, условно говоря, мы, я прям аккуратно стараюсь, условно <свят> вот этим сформированным а, треугольником, в котором мы и жертвуем. Только, конечно, семьи, школа, и школа там ну, всего социума прям поднасыпает. Да, да школа поднасыпает, будь здоров. Ох, да, школа, и да. двор и так далее, да. Спорт у кого, у, дет, у детей. И мы выходим сформированным вот этим вот а, треугольником, в котором мы... Действуем, коммуницируем, и который часто нас приводит в состояние вот этого аффекта и недовольства, и еще большее какое-то недоволь... недовольство своей жизни, иногда даже там в какие-то дистрессовые ситуации и так далее. Выход один. То, что вы сказали. Субъектность. Собственная субъектность. и Собственное обращение к тому, а кто я, а что и зачем мне это надо. И Исследование себя. Хорошее слово. Исследование себя. Исследование прямо... вообще прекрасный процесс. Когда мы все переводим в исследовательскую позицию, насколько это возможно, то понятно, что вне безопасности, полной небезопасности, если там, не знаю, землетрясение разрушило ваш дом, сложно оставаться в исследовательской позиции, но какие-то ее куски все равно так или иначе сохраняются, даже в самом сильном стрессе. Первое, принять ситуацию всегда, если это действительно то что, что за ситуация-то сейчас происходит? Я точно знаю, что мне лично понадобилась смелость, осознанность и правдивость в отношении себя. Когда О, это ты прям да, в самое сердечко про сам быть тебе не врешь. собой. Да, угу. это, это на самом деле важно. для меня это было самое сложное. Смелость у меня как-то проблем нет. Не, нет особых с, них, с ней сейчас, с осознанностью тоже. А вот правда говорить себе, когда ты на протяжении многих, многих, многих, даже не то, что лет, а десятилетий врал себе самой. Или продолжаешь, врать, вот это очень тяжело. Я тут сейчас чуть-чуть поддержу. все таки это тоже к лексике и к бытовому языку и мышлению относится, да. Если у нас нет, э, скажем так, опыта говорить фактами и смотреть на факты, а не на интерпретацию этого факта, да. то нам и правду говорить сложно. Что тогда такое правда? Да, да, да, да. Да, ну, там. В некоторых версиях, да, мы сейчас в эпохе метамодерна, mm -hmm. это эпоха постправды вообще там, что такое правда, да, что mm -hmm. правда, может, вообще нет, есть только в ну, вас вот и маленькая тачка интерпретации каких-то, а, ну, ну вот как бы это протестирование реальности опять-таки. Так даже что? если я цитирую реальность внутри себя, мне же тоже важно внутри себя быть в этом честной. Да. Если я говорю кому-то, ну условно говоря, мне нравится, вот мне нравится ваш костюм, он очень красивый, вот такой прекрасный лиловый оттенок. А, ну это прям придуманная ситуация. А мне он на самом деле не нравится, то внутри себя я могу сказать себе, а он мне на самом деле не нравится. Так это ведь тоже какая-то правда должна быть, ну вот или там допустим. Я, наверное, неудачный пример Нет, пример с... неплохой, да, ну смотрите, я же могу себе тоже соврать, uh -huh. например, костюм меня раздражает вообще, я там смотреть на него сейчас не могу, когда уже этот гость идет из студии, черт подери, uh -huh. а то сейчас глаза мои вытекут. Uh -huh. а и, например, говорю, у вас такая прекрасная костюма, uh -huh. да, uh -huh. а и, например, мы там тогда, по, по идее, подавляем свои чувства. Ну вот, знаете, это я вот в, Я в вот могу что угодно сказать. Вопрос, что я себе говорю? Это коммуникация, когда я говорю вам, а еще есть ну, внутренняя вот моя личная коммуникация, когда я что-то делаю внутри. Никто не слышит моего внутреннего диалога, но я уже даже внутри сама себе вру. Вот, вот здесь, мне кажется, еще сложнее, когда ты вот прям вот наедине с самой собой, самой себе врешь. Ну, это опять... Быть, к потребностям нас отсылают. Да? Как, Зачем? За, за, для чего-то. Для чего-то я, не знаю, бываю с собой временами не очень честна. Для чего-то я подавляю свои чувства и, и свои потребности. Для, для чего-то ты не хочешь быть самой собой, да? Что-то самой себе ну, придумываешь. Даже, это как-то вот тоже... Э, Слишком э, грубо. Э, да, это, угу. это как-то грубо и не бережно к себе, да, как с принятием и любовью себе, да, иногда я себе вру. Ну, По-честному, мы все, как говорил доктор Хаус, да, мы все врем. И себе, в том числе, мы тоже периодически врем. <связательно> Или там, может быть, я еще не разобрался. <связательно> да, а что для меня это внутренняя правда. В АСФ, Юнгианском анализе, в психодраме есть такое понятие самости. <связательно> да, И самость, она ну больше всего мне в ВСС это про солнце. Мы не можем прямую смотреть на солнце. Я вот сейчас смотрю на осветители, мне на самом деле глазки то уже подр подрезывает, да. Но mm -hmm. только так как бы, мое лицо будет достаточно хорошо освещено. А, и тут тоже, ну мы можем отвернуться от солнца, но, но никуда же не денется. Mm -hmm. Не бывает людей без самости. Так, скажем... же, так же, как и не бывает людей, которые спокойно смотрят на солнце. Да, ну, если не... только они не вооружены очками, Ну, да? ну или там маской, не знаю, mm -hmm. с, с какой-нибудь э, для сварки. Mm -hmm. а, невозможно напрямую посмотреть на солнце. Мы можем, ну, через тучки мы можем увидеть, или как-то там через очки. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. у нас какой-то инструмент необходим, чтобы с этим соприкасаться. Процесс. Мы говорим о процессе в любом Но солнце случае. Солнце высвечивает нам другие сам, mm -hmm. то, что происходит. Да? А, то, что, ну, такая тем Часть mm -hmm. про принятие тени своей. да Иногда вру себе. Да, иногда я в жертву попадаю. Да все мы там yeah. попадаем. В целом, за счет человек, социальный вид. По одному мы бы не выжили еще во времена саблезубых тигров, потому что один человек сам по себе котлетка mm -hmm. ходячая. Да? Мы mm -hmm. выживали за счет общности. Чтобы выдерживать общность, необходимые ну, какие-то инструменты, угу. да, То и чем там, структура социума, мышления, технологии, все остальное усложняется, тем более простые варианты не работают. Угу. То есть, получается, возвращаясь к началу разговора, когда, что такое жертва, чем она жертвует, она, собственно говоря, можно сказать, жертвует всем, а можно сказать, жертвует, не жертвует ничем. Да, это просто один из вариантов адаптации. Не, не самый, возможно, комфортный, не самый, возможно, иногда рабочий, но надежный, как фицерские часы, как говорится. Я думаю, вы как специалист никогда не скажете, что надо из жертвы выходить. Ой, надо. Господи, я прям... Я специально я акцентирую, раз... <свят> акцентирую на, это, на этом интонационно, потому что это ну, действительно звучит уже. Вот скажите, как это должно звучать, чтобы люди ну, как-то вот спокойнее относились к тому, что кто-то опять вот в этой бытовой, вот в этом бытовом диком психоанализе будет это говорить. Сейчас я придумаю, да, потому что ты выйди из жертвы, да, стань да. автором своей <с жизни. С первого мы смотрим, да, у человека там вообще руки, ноги целые, да, он вообще в состоянии, ну блин, ну еже прям естественное состояние жертвы, прям вы заболели. Представьте, mm -hmm. вы болеете температура 38, не с гриппом, там, не знаю, корона, еще чем-то, и вам говорят: встань и иди там, да. А чего это ты, не на работе, иди. иди, обливайся. иди да, еще холодной <смех> лечись, водой да. пообливайся, да. Ну, это же бред, mm -hmm. или в ногу вы сломали. Mm -hmm. а, ну, как бы танцевать со сломанной ногой так себе развлечения, идея да. <сих> и так далее. По сути, вот это то, что позиционально называется. Человек, если ногу сломал, а, кастыля... ну, нам нужен гипс, костыли, да, какое-то время нога восстанавливается. Но вот что, нога восстановилась, заросла, костыли он не убрал. А иногда бывает ситуация, что ну, какое-то критичное повреждение произошло и, ну, возможно, дальше в дальнейшую жизнь придется ходить иногда с костылями. Может, прекрасная метафора про костыли. Я да, прям Метафоры физической uh -huh. травмы они суперточные. Да, по идее травма порезали ему пальчик, когда uh -huh. резали, не знаю, капустку на борщ, да? Тоже травма. Но эта травма затягивается за три дня. Ну, там условно, ну там не знаю, день-два у кого как заживает. Uh -huh. а можно, не знаю, там без руки и без ноги остаться. Возрастные травмы тоже затягиваются, но не так быстро. И да, да, том, то есть у нас есть какой-то процесс реабилитации. Если мы выйдем из жертвы, говорим, человек, который в процессе реабилитации, или у ну, него действительно сейчас, прости господи, ногу оторвало, да, руку он действительно тяжело болеет или еще что-то, естественно, уровень функционирования понижается в этот период времени. Mm -hmm. И ну в той мере, в которой взрослый, а, там дееспособный человек в состоянии брать на себя ответственность, он, например, сейчас, сейчас да, его потребности, у него есть какие-то ограничения. Да? А, то mm -hmm. есть это осознавание своих ограничений, ну, как, как мы выходим из, вот, прям на язык тяжело как сказать позиции жертвы. Мы осознаем свои ограничения, свои возможности, свои ресурсы кто я, что я, зачем я. Пробрать ответственность, все, это и есть, собственно, ответственность за свою жизнь. Я понимаю, кто я, зачем я, куда я. Или если не понимаю, я могу признать этот факт, что ну, я пока не понимаю, но у меня какие-то способы жить эту жизнь есть. А можно и ничего не делать, как слабинный, да? Можно бежать, а можно стоять. Можно бежать, можно стоять, это тоже выбор. Не делать выбор, это тоже иногда выбор, иногда значительно более тяжелый. Мне вообще очень нравится, что в конце нашей передачи, вот на какую бы тему мы ни говорили, специалист приглашенный всегда говорит, что ребята, это ваш выбор. Вы можете вообще ничего не делать. Вот в этом аспекте, в этом аспекте, Спокойно. в этом аспекте. И ваша жизнь будет как бы... ну, ну Как-то она да, как будет, она будет организовываться. Как-то же она организовывалась до этих пор. Как-то она будет организовывать. А если уж вам не втерпевшего действительно что-то хотите изменить, ну, welcome, да? И здесь такая же ситуация, собственно говоря. Вы сейчас такой миф для меня, и не только, наверное, для меня развеяли, о том, что я тоже была в этом... А, как, несмотря на то, что я психолог лично, я была вот в этом вот магическом э, представлении о том, что вот это, от, это то, от чего надо избавиться, да? Всеми, всеми Ох, частями, кусочками вот, тела. Ну, как сказать, можно, конечно, избавиться там. Ну, ты тогда отчасти себя да, тоже избавишься. Да, да, Так же, как от тени. Ну, нельзя избавиться не, от нельзя. тени, от страха, от, как это, избавлю, вылечу, как это, уберу, как пишут в этих пабликах, да, уберу страх и так далее. сейчас я ее почистию, да? да? да -да -да -да -да. а, Нет, невозможно. Ну, как бы, добровольно вырезать себе селезенку зачем, там, зачем самое главное зачем для, для чего мне от этого избавляться куда это может трансформироваться если что-то в психике ничего ниоткуда не берется здесь для чего-то необходимо было как минимум необходимо или было как даже если он до сих пор функционирует но тоже необходимо тоже просто значит, например я пока угу. не знаю куда ну там еще как еще может быть а, как эти, в этом анекдоте моем любимом, идет там рыцарь по берегу а, и очень хочет ну, пить до воды еще, как там, не знаю, метров, не знаю, сколько это и он, что, там все, уже 20 метров до воды, и тут дракон, и он такой... Ё-моё, да. меч берет, идет на дракона, они борются три дня три ночи, силы их равны, оба уставшие замертво падают. И дракон спрашивает, мужик, ты что хотел? Он говорит, я пить хотел. Ну, так и пил бы, да? Ну, что а что так можно было, да, что эти ну, какие-то социальные конструкты и лояльности, они говорят, нет, вот просто так нельзя, надо 33 китайские чайные церемонии, нельзя просто собрать гвозди, надо сначала себя поругать, что я их рассыпал. Зачем? Да, чем это нужно? Для чего? Что изменится от этого? Как жизнь от этого моя лучше станет? И так далее, и так далее. Спасибо, спасибо, Маша. Спасибо. Ну и а, спасибо вам огромное. Передача получилась на мой взгляд очень интересная. А зрителям я хочу сказать, что, возможно, костыли, на которых кто-то из нас ходит, может быть, уже и не нужны. Нога тоже уже заросла, и мы можем ходить самостоятельно, понаблюдайте за собой, поисследуйте себя. Это прекрасный способ, как нам сказала наша гостья Мария: улучшить свою, в общем-то, жизнь. А можно и ничего не делать. Всего вам хорошего. Будьте с нами. С вами была передача Фокус на, Фокус на человека. В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего.